Здравствуйте, уважаемый! Как я вам и обещал, полный комплекс упражнений – бессмертный рис. Он предназначен для шейного остеохондроза, для головных болей, также для профилактика щитовидной железы. Начнем? Вверх! Поворот влево, поворот вправо, полукруг влево вверх, полукруг вправо вверх. Полукруг влево-вниз. Полукруг вправо-вниз. Два. Вверх. Поворот влево. Поворот вправо. Полукруг, влево, вверх. Переходит плавно в полукруг, вправо, вверх. Вот так, очень хорошо. Вниз. Полукруг, влево, вниз. Полукруг, вправо, вниз. Три. Поворот влево, вправо, полукруг влево вверх, вправо вверх, вниз, полукруг влево вниз. Четыре. Полукруг влево вверх. Полукруг вправо вверх. Вниз. Полукруг влево-вниз Полукруг вправо-вниз Пять Начиная с пятого раза Увеличиваем амплитуду движения Вверх Так очень хорошо Поворот влево Чуть сильнее Поворот вправо Полукруг влево-вверх, полукруг вправо-вверх, вниз, полукруг влево-вниз, полукруг вправо-вниз. Поворот влево. Поворот вправо. Полукруг влево вверх. Полукруг вправо вверх. Отлично. Вниз. Полукруг влево-вниз. Полукруг вправо-вниз. Семь. Влево. Вправо. Полукруг влево-вверх. Полукруг вправо вверх. Вниз. Полукруг влево вниз. Мышцы расслаблены спиной. Право вниз. Восемь. Назад. Поворот влево, поворот вправо, полкруг влево вверх, полкруг вправо вверх, вниз, подтягиваем бородку и вниз. Полукруг влево-вниз, полукруг вправо-вниз, девять, последний раз, поворот влево, поворот вправо, Полукруг влево вверх, полукруг вправо вверх, вниз, полукруг влево вниз, полукруг вправо вниз. Достаточно. Расслабляемся. Чувствуем свои мышцы, свое тело. Спасибо за работу. Если у кого-то есть какие-то вопросы по поводу данного упражнения, обязательно спрашивайте, обязательно я отвечу. Всего доброго! Здоровья вам!